на ежевечернее обращение светлейшего резидента. Устройтесь удобнее, не думайте, и представьте что-нибудь хорошее. Имели возможность жить вообще без всяких правил, и все им было позволено, все бы сходило с рук, чего бы они ни делали. Вот, собственно говоря, те самые правила, о которых нам постоянно, как в народе говорят, толдычат, то есть постоянно об этом говорят. Все остальные должны быть причесаны вот, под эти самые правила. Да и кто читал-то этих правил говорит Говорят о каких-то правилах. Каких правилах? Где они написаны? Кто согласовал? Ну, чушь какая-то просто. Для, для, для идиотов, что ли, это все говорится. Понимаете, на на какую-то широкую публику на, людей, которые даже и читать-то как следует не умеют. Какие правила-то? Кто с ними работал? Ну, бредятина она просто, и все. Нет, это долдонет, как у нас в народе говорят, бесконечно, и все. Значит, а тем, кто не соблюдает, против них будем вводить какие-то там ограничения и санкции. Игра это, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Но война на умных сердцах невидима. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути. Или дальше накапливать груз проблем, которые неизбежно всех нас раздавит, или все же вместе попытаться найти решения, пусть и не идеальные, но работающие способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным. Ты забыл, какой ценой нам достала стабильность? Вы знаете, я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла. Ну, за здравый смысл! Не тёкай! Есть здесь и прямой меркантильный, конечно, интерес. Приведу цитату из знаменитой Гарвардской речи Александра Александровича Солженицына. Что? Давайте для начала разберем резолюцию номер один. Основной документ, который лучше всего говорит о планах той группы, которую Солженицын сколачивал в течение почти двух лет своего пребывания на фронте. Итак, резолюция номер один. Всего девять рукописных страниц, копии из которых летом этого года впервые были открыты ростовским архивом московскому журналисту Юрию Панкову, автору книги «Родословная лжи Солженицына». В 1900 в 1941 году мы оценивали начавшуюся войну как войну, которая неизбежно перерастет в ряд европейских революций. Однако дальнейшие события показали, что возможен и весьма вероятен иной конец современной войны в Европе. Наметившийся исход войны не будет означать поражение мировой или европейской пролетарской революции, а лишь отсрочку ее вместо грозившего поражения. Прямо как у Троцкого, который писал, что европейская война неизбежно означает европейскую революцию. Возможно, вы скажете, а Троцкий-то тут при чем? Кто мог в сороковые годы прошлого столетия повторить мысль Троцкого как некую истину, а потом пытаться ее тиражировать и пропагандировать? Кто угодно, наверное. Например, троцкист. Вопрос. При обыске у вас изъят портрет врага народа Троцкого. Где вы его взяли и с какой целью хранили у себя? Ответ. Портрет Троцкого я вырывал из книги «Вельткрик. Мировая война» немецкого издания. Книгу эту я взял в одном из населенных пунктов Восточной Пруссии, в районе города Липштад. Должен признать, что я имел намерение написать антисоветское произведение, в котором собирался восхвалять врага народа Троцкого. С этой целью я и хранил у себя его портрет. Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Соложеницына, в котором говорил Солженицын. Что? Я благодарен, скажу по-честному, моим помощникам, которые нашли эти цитаты. А Достоевский будет жить... И Чайковский, и Пушкин. Как бы кому этого не хотелось. Да ничего не поменялось. В голову даже никому не приходило. Поэтому стреляют пушки, свистят пули. Чтобы люди точно знали, что идет война. Чего из России не исходит, это все происки Кремля. Но на себя-то посмотрите. На самом деле оружие в войне вовсе не нужно. Сражения идут при помощи смыслов. Неужели мы такие всемогущие? Чего? Любая критика в адрес наших оппонентов, любая, воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. Ну, это Бред какой-то. Да чего скатились-то? Ну хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее что-нибудь изложить. Свою точку зрения изложите как-то э, концептуально. А народы умело стравливаются, и игра идет. Так и есть. Все так и есть. Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме, что происходит на самом деле. Пускай вот, экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции готовят и проводят разного рода перевороты. Предугадывать ходы противника и выстраивать свою игру правильно. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Я буду играть за медведев? Ну, надеюсь, если не соблазнят иные. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего. За последние партии Медведь растерял все, что можно. За стол садить некого не то, что сражаться. Кругом одни менеджеры да аналитики. Чуть такое вообще. Мы где живем? Странноватые, на мой взгляд. Но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов. Так тому и быть. Допускать да делают что хотят. <музыка> На что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении. В отличие от Запада мы в чужой двор не лезем. Что? Ну чё, греха таить, мы же все понимаем. И говорят в той же Европе об этом прямо. <музыка> Сегодня одно говорят, завтра другое. Документы подписывают, завтра от них отказывают. Ну, что хотят, то и делают. Ну, где Какой-то стабильность нет вообще, ни в чем. Ты забыл какой ценой нам досталась стабильность. Мы под вашей стабильностью не подписывались и вашей системы не принимали Что? Ты чего себе возомнил? Кто ты такой, чтобы оценивать систему? Думаешь, там наверху дураки сидят? Я думаю, наверху сидят полнейшие кретины и редкостные подонки Что? Мне цель, с позволения спросить, этого давление то какая? Ну какая? Потренироваться так просто, что ли? Ну конечно же нет Цель сделать Россию более уязвимой, цель превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей. Геополитика. Нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф, в контроль над плоским пространством. Вот. Ну, собственно говоря, это универсальное правило. А в конечном итоге, если вообще не удается ничего сделать, Цель одна, уничтожить, смахнуть с политической карты. Не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий. Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего демократического, оригинального пути развития. И прежде всего мы считаем, что новый «Миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым». Тем более, что используя доллар как оружие, Соединенные Штаты да, и Запад в целом дискредитировал Институт Международных Финансовых Резервов. Сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе цап-царап прикарманил наши золотовалютные резервы. Что? Цап-царап. Что? Цап-царап. Ну, давайте мы подождем, когда американцы тратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них цап-царап. Это я пошутил, только вот сейчас раструбят на все, на весь мир. Цап-царап махать, да, совсем делать, делать совсем не обязательно. А я поэтому поправляюсь. А потом и вовсе цап-царап прикарманил наши золотовалютные резервы. Думаешь, там наверху дураки сидят? Я думаю, наверху сидят полнейшие кретины и редкостные подонки. Что? Переход к расчетам в национальных валютах будет активно набирать обороты. Неизбежно. Это, конечно, зависит от уровня состояния имитентов этих валют, состояние их экономик, ну, будут укрепляться. Девальвация, модернизация, индекс Доу Джонса разрушает санкционный климат. И такое, такие расчеты, безусловно, будут постепенно станут доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира. У населения нет понимания сложности процессов. Наускивание, очковтирательство, все это компродорство. Выстраивают так отношения. Если либеральная глобализация ⁇ это обезличивание, навязывание всему миру западной модели, то интеграция, напротив, раскрытие потенциала каждой цивилизации в интересах целого, ради общего выигрыша. Если глобализм ⁇ это диктат, к этому все сводится в конечном итоге, то интеграция – это совместная выработка общих стратегий, выгодных всем. И не надо думать, мол, никто и никогда, все и всегда, макроэкономика таких ошибок не прощает. Напомню, что западная цивилизация не является единственной даже на нашем общем евразийском пространстве. Более того, большинство населения – сосредоточена именно на востоке Евразии, там, где возникли очаги древнейших цивилизаций человечества. Ценность и значение Евразии в том, что этот материк представляет собой самодостаточный комплекс, обладающий гигантскими ресурсами любого рода и огромными возможностями. Псевдоборьба за псевдополезные псевдоископаемые. Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка, наземная. А мир-то у нас трехмерный. Успешная деятельность Евразийского экономического союза, быстрый рост авторитета и влияния Шанхайской организации сотрудничества, масштабные инициативы в рамках одного пояса, одного пути, планы многостороннего сотрудничества по реализации транспортных коридоров Севера, Юг и другие многие другие проекты в этой части мира. Уверен, это начало новой эры, нового этапа в развитии Евразии. Большая Евразия это не абстрактная геополитическая схема а без всякого преувеличения. Действительно цивилизационный проект, устремленный в будущее. Естественной частью Большой Евразии могла бы быть и ее западная оконечность – Европа. Но многим ее лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других. Императорский бал, военные рельсы – вот это послевкусие! Мемуары в кулуарах, эклектика! что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. За таким высокомерием они как-то и не замечают, что сами стали уже в чужой периферии превратились, по сути, в вассалов. Часто и без права голоса. Да, не все гладко, но мы поднимаемся с колен. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен э, окончания Второй мировой войны. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины. И только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу, судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации. Что?! Все эти изменения, они идут в течение многих лет, уже давно. Просто на это э, так или иначе, кто-то обращает внимание, а кто-то нет. Но это тектонические изменения всего миропорядка. Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме, что происходит на самом деле. Тектонические плиты они же постоянно находятся в движении, где-то в коре земной. Двигаются, двигаются, все спокойно и тихо. Но изменения все равно происходят. Вот там раз, зацепились, энергия накапливается, накапливается, потом пум, сдвинулись. Происходит землетрясение. Вот накопление этой энергии, так, и, и потом ее всплеск такой привели вот к тем событиям, которые происходят. Что? Но они происходили раньше. Ведь в чем суть этих происходящих событий? Возникают новые центры силы. Я все время об этом говорю. Да и не только я. Разве во мне дело? Расстановка шести сил. Красный лев. Желтый дракон. Зеленый конь. Голубая волчица, синий орел, и наш фиолетовый медведь. Они происходят, ну, ну, ну, по объективным обстоятельствам. Что-то, э, уже уведает там из прежних центров сил. Сейчас я не говорю даже, сейчас не хочу говорить, а, почему это происходит. Но это естественный процесс роста, отмирания, изменений.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 Передай, пусть лучше воду не отнимают, и так обложили со всех сторон. Происходят вот эти э, тектонические изменения. Но э, то, что э, не мы, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации. Что? Одни силы объединяются против других. Каждый раз в новом составе. Время от барабана войны. Визжат революции. И все на этой доске. Управляет игрой незримый дирижер. Но не важно, а важно то, что тектонические изменения происходят и будут происходить. И наши действия здесь ни при чем. Что? Да, действительно, они только просто высвечивают происходящее события более ярко. И подталкивают некоторые процессы, которые начинают развиваться, может быть, быстрее, чем это было до сих пор. Мы переберемся жить к вам. Готовьте хлеб в соль. Но в целом они являются неизбежными. И это происходило бы вне зависимости, вне зависимости от того, как действовала бы Россия на украинском направлении. Я все время об этом думаю. И то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, в конечном счете идет на пользу России и ее будущего. Я все время об этом думаю. И ведь совсем недавно еще мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию. А почему колония колонии одни а руины? А у них все так. В головах руины, в сердцах руины. И снаружи одни сплошные руины. Никто ничего не строит, только проедают то, что построено до них. А нет. Ничего не развалилось. Что?! Мы сами наконец осознали, мы все время говорим, мы великая, великая. Мы, мы великая страна. Мы можем это сделать. Вот этот как бы, такой широкий лозунг «своих не бросаем», он на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителя других этнических групп россиян. И готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества. В этом всегда была огромная сила нашей страны. Главное, что всех эта разруха устраивает, лишь бы стабильно. Как бы что ни вышло, вот девиз эпохи вырождения. Но люди 8 лет под обстрелами живут, которые, кстати, продолжаются до сих пор. А что это за звуки? Похоже на взрывы. А, это война на западном ходе. Ну, мы должны были что-то для себя решить. На диванах лежали, давать не хотели. Пусть теперь сами воюют. Главное, что у нас тихо. А что мы могли решить? Признать их независимость? Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы, ну, это, это вообще неприемлемо. Значит, должны были бы сделать следующее, что мы сделали. Включить их в состав российского государства. Они одни не выживут. Это очевидный факт. Вы приглашаете нас к себе в гости? В гости, в гости. Простите, что там разберусь. Но если мы признаем, Значит, включаем состав российского государства. По их воле, мы же знаем настроение людей. Остались! Тих-тих-тих, граждане, стабилизируемся! Все мы патриоты, давайте не ссориться. Вы не арестованы, а гости нашего славного города. Они же две провели? Две крупномасштабные военные операции, которые закончились безуспешно, но они же были? всем сидеть на попе и, и не крякать. Будет, будет так, как мы скажем. Что? Ну, вот по-другому -по я просто не, не могу объяснить эти действия. Вот все, вот все вот эти действия и привели к сегодняшним трагическим событиям. Вот и все. Вы неоднократно <как> говорили и писали в программной статье, что мы один народ. Вы не изменили эту точку зрения Запада? Нет, конечно. А как можно это изменить? Это факт. Это исторический факт. Это единый народ. Говорили на одном языке, на древнерусском. И изменения в языке -то начали возникать, по-моему, только в XIV или XV веке под влиянием Польши, потому что западные части российского государства оказались в разных странах. развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Относиться к этому можно только с уважением, ну, конечно. Но писали, мы русские православные люди. Это же не я сказал. Это та часть народа, которую мы сейчас называем украинцами. Интересный принцип еще с античных времен – «разделяй и властвуй». Вот начали, начались попытки раздела единого русского народа. Ничего здесь такого необычного нет. У нас же тогда гражданская война, получается, с частью собственного народа. Ну, отчасти, да. Но мы оказались в разных государствах. Украина, конечно, складывалась как искусственное государство. Тем более, что после Второй мировой войны, это же тоже исторический факт. Сталин взял и передал в Украину ряд польских территорий, ряд венгерских, ряд румынских. Но, Честно говоря, вот сейчас я просто вот о чем подумал, откровенно говоря, единственным, настоящим таким серьезным гарантом украинской Государственности суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину. В чем план? Вот, ну, план был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим. А что конкретно там, что планирует генеральный штаб, ну, это нужно... Я знаю, конечно, что... Но мне кажется, что это не, не, не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать. Пока ядерное оружие существует... Всегда существует опасность его применения. Первое. Второе. Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. Повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать ему, смотрите, какая, кого там поддерживаете, какая uh, Россия страшная страна. Не надо ее больше поддерживать. Не надо с ней сотрудничать. Не надо у нее ничего закупать. Не надо им ничего продавать. На самом деле это примитивная, при, примитивная цель. Is giving the order to unleash our nuclear weapons. It would mean global annihilation. I won't ask you, would you press the button? You will say yes. But faced with that task, I would feel physically sick. How does that thought make you feel? I think it's an important duty of the Prime Minister. I'm ready to do that. <laughs> Да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьера министра входит возможное применение, и да. я сделаю это. Ну, это не дословно, да, но ну, близко к тексту. Я к этому готов. Ну как, понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну, поправили бы ее. то в Вашингтоне бы публично сказали, мы к этому не имеем никакого отношения. Мы не знаем. И обижать не надо было. Но просто отмежеваться. Ведь молчат все. А что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная оппозиция, что нас начинают шантажировать. И что нам, совсем молчать, сделать вид, что мы ничего не, не слышали, что ли? Так прямо иногда говорят. А Постоянно намекают на том, что мы обстреливаем атомную запорожскую электростанцию. Но они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию. Там же войска находятся наши. Я вы что надо сделать? Уберите тяжелое оружие. Согласен. Мы уже сделали это. Там нет никакого тяжелого оружия. Да? Ну, другое уберите. Чушь какая-то, понимаете? Мы же не случайно обнародовали данные спецслужбы. По поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это же просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Ну, э, остатки там ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. <связывали> Загрузили там в точку У или куда-нибудь другой, подорвали где-то это устройство, сказали, что это Россия сделала. Нанесла ядерный удар. Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого, ни политического, ни, ни военного. Значит, нет, это же делают. И это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Будет сделано. Служу стабильность. Кстати, в японских учебниках, как правило, пишут, что это союзники нанесли ядерный удар по Японии. Вот так держат эту Японию. Даже в учебниках школьных не могут написать правду. Хотя, вроде, каждый год вспоминают об этой трагедии. Молодцы, американцы, просто надо брать пример, наверное, в чем-то с них. Мы просто красавцы. Что касается России, у нас есть военная доктрина, пусть ее прочитают, в соответствующей статье этой военной доктрины написано в каких случаях, по какому поводу, в связи с чем и каким образом Россия считает возможным применение оружия массового уничтожения в виде ядерного оружия для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа. Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны рыночные принципы. Мое Вот идеал! Счастливой, этой жизни! Но под контролем, разумеется, государства, государственной власти, под контролем народа. Товарищи! Изобилие! Возможно только при социальном равенстве и общественной собственности от каждого по способности, каждому по потребностям. Наши! Вот секрет счастливой жизни! И, используя эти преимущества, направлять их на главную цель, на, на повышение благосостояния страны. А я вам говорю, господа, жизнь простого человека должна стать базовой ценностью, приоритете уровень и качество его жизни. Доступно всех без исключения социальных благ. Все, кто это затевают, затевают вот это все, этим людям я адресовываю. До Доиграйтесь! И с уважением относимся к тем людям, которые придерживаются левого взгляда, в том числе коммунистических убеждений. Где? Укажите нам отечество, отцы, которых вы должны принять за образцы. Что касается русской православной церкви, она всегда на протяжении всей истории была со своей пасторой, со своим народом. А кто такие были славяне? Это варвары? Варвары? Люди, которые говорят непонятные вещи? Это люди второго сорта, это почти звери. Такая манера сложилась уже давно, еще с колониальных времен. Всех считают людьми второго сорта, а себя исключительными. Православная церковь в, свое, в своей истории, в своем предании имеет замечательные имена. Это имена святых равнопостных Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы церковь Кирилла и Мефодия. Что? Мы не только внешне, но мы по существу не вмешиваемся в жизнь религиозных организаций. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью славян. Мы считаем, что у них, мы перед ними в долгу, потому что за советское время их имущество разбазарили, выездили за границу, распродали там. А кто такие были славяне? Это варвары? Барбары? Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта, это почти звери. Нанесли большой ущерб религиозным организациям, в том числе и Русской Православной Церкви. Всех считают людьми второго сорта, а себя исключительными. То же самое происходит и сегодня. Если в исполнении этого долга человек погибает, то он несомненно совершает деяния, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. Что? Мы стараемся поддержать все наши конфессии, но мы не вмешиваемся в их работу. Россия сегодняшнему миру может предложить религию справедливости, потому что эта религия, это ощущение лежит в корне всей нашей русской культуры, всей нашей русской жертвенности. И сегодня Россия приносит эту жертву. Она по существу одна, одна наедине со всем остальным жестоким западным миром ведет эту борьбу за справедливость. И это огромный вклад, так вот, может быть, сделать сегодняшнюю российскую идеологию религией справедливости. Что? То, что есть там или нет Нобиевской лауреаты, но это что, показатель каких-то достижений? При всем уважении и к Нобелевскому комитету, и, и к обладателю значит, этой замечательной Нобелевской премии, разве только в этом показатель состоит? То, что мы делаем, оно является очень привлекательным для очень многих стран мира и народов. Что? Вы посмотрите, во многих странах Африки, в некоторых странах, российские флаги сейчас очень многие немножко занервничали вспомнив ваше высказывание вот здесь же на нашем мероприятии 4 года назад что мы все в рай попадем мы не торопимся же правда агрессор он все равно должен знать что возмездие неизбежно что он будет уничтожен и ну что ж, а мы жертвы агрессии и мы как мученики попадем в рай «Что?» а, «А они просто сдохнут. <звы> ну, потому, что они, потому что они даже раскаяться не успеют». «Вот вы задумались, это уже настораживает как-то». «А я специально задумался, чтобы вы <звы> насторожились. <звы> Эффект достигнут». <звы> «Понятно. <звы> Спасибо». «А я и в цари записаться могу. Да! Кто то кто тут, к примеру, в царе крайний? Никого? Так я первый буду! У нас много сторонников. Добрый вечер, Константин Старыш, Республика Молдова. У меня двое детей, им 8 и 10 лет. Они ученики лицея имени Пушкина в Кишиневе. Они очень просили передать вам привет. Что? Я не могу себе отказать в этом отцовском маленьком таком удовольствии. Так что вам привет от Александры и Гаврила из Кишинева. Да ладно! Теперь вопрос. Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Пятница! В эфире капитал-шоу «Поле Но Ну это же есть! Я сейчас говорю, я ничего не придумываю, понимаете? В итоге у нас с сегодняшнего дня погас свет в Кишиневе, почти полностью. А, но речь не об этом. У меня двое детей, им 8 и 10 лет. Они ученики лицея имени Пушкина в Кишиневе. Они очень просили передать вам привет. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Во всем всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас, где-то э, туалет не работает, извините, где-то еще что-то. Во всем виновата Россия, понимаете? Почему дело довели до того, что света нет, но это уже, извините, это не наша проблема. Вопрос 2. So second... Все uh, вас uh, очень is... любят в Индонезии, все I всегда кричат Ура". «Ура!». И хочу спросить, можно ли с вами потом сфотографироваться? Да, с удовольствием. Такой красивой женщине с удовольствием. Что? А теперь, когда Макрон звонит, вы уточняете, кто у него там рядом? Нет. А почему? Как раз стоило бы. А потому что я теперь исхожу, исхожу из того, что кто-то слушает. Понятно. Как царем, значит, заделаешь. Первым делом, первым делом, все первым делом, а пианино. А что это за жизнь без пианины? <связывая> <связывая> <связывая> У нас очень добрые отношения с Индонезией на протяжении практически всей новейшей истории. Президент Федода, когда звонит мне, он обращается ко мне со словами «брат». «А в всем сила, брат». Я ему говорю то же самое. «В деньгах вся сила, брат». Мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. «Деньги правят миром, и тот сильнее, у кого их больше». Индия проделала колоссальный путь развития от английской колонии до современного ее состояния. Очень многое сделано за последние годы под руководством премьер-министра Моди. Он, безусловно, патриот своей стороны. Тихо-тихо-тихо, граждане, стабилизируемся. Все мы патриоты, давайте не ссориться. У нас в Индии никогда не было никаких, я хочу это подчеркнуть, никогда и никаких сложных вопросов. И не надо думать, мол, никто и никогда. Мы всегда только поддерживали друг друга. Так происходит сейчас, уверен, так будет происходить и в будущем. Все и всегда. В 7,6 раза увеличены поставки удобрений в Индии. Это еще что? Это удобрение. Ты ушел 6 часов назад, купил счетчик купюр, обернулся с Глорией и мешком удобрений. Нам нужно удобрение, Винстер. На энергетических рынках важна даже не цена конечная, Важно не это, это текущая экономическая или политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость, стабильность. Вот что важно. Ты забыл, какой ценой нам достала стабильность? Мы под вашей стабильностью не подписывались и вашей системы не принимали. Что? Все очень... Примитивнее ими движут экономические интересы, желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа. Украли, спрятали в западных банках. И для того, чтобы обеспечить безопасность своих капиталов, делают все, что им западом приказывают. Наших зрителей волнует. Что же происходит? Чего ждать? Обосрение отношений по всем фронтам. Обстановка требует детального анализа. Западные политики просто болтают языком для того, чтобы привлечь на свою сторону избирателей. Пугают сначала рядовых граждан возможными климатическими изменениями. Потом, на базе этого страха, начинают обещать что то, что выполнить невозможно. Получают голоса избирателей, приходят к власти, а потом – бум! Какое безобразие! А что сейчас происходит? Возврат к угольной генерации? Возврат к топочному мазуту. Ну и что? Как же быть? Ответ очевиден. Утвердить белый флаг в качестве государственного и жить припеваючи. Наболтали языком, а результат-то какой? Консолидироваться можно и вдвоем, и по вечерам, и на костылях. И это продолжается годами. Но сегодня взяли, забрали стратегический запас. Ну, завтра же надо будет закупать. Ну, мы слышим, ну, будем закупать тогда, когда цены упадут. Но они не падают. И чего? Здрасте, приехали. Придется покупать по высоким ценам. Опять цены пошли вверх. Ну, мы это здесь при чем? Это системные ошибки. Система – сложнейший механизм. Самодеятельность недопустима. Зачем они это делают? Я, честно говоря, не знаю. Вот, вы знаете, мы со многими здесь знакомы многие-многие годы, правда? Да. И говорим как бы на одном языке. Но давайте уж совсем уж так, по-семейному. Но зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну, они нормальные люди или нет? Ну, кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике. Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань так чтобы провоцировать Китай на ответные какие-то действия. В то время, когда они с Россией не могут урегулировать никак отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну, бред какой-то просто. Но и, и кажется, что в этом есть какая-то тонкая, глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой задумки. Просто бред и все. Почему же таких правил нет? Они есть. Они заложены в устав Организации Объединенных Наций. И эти правила называются международные право. Нужно просто, чтобы все соблюдали и одинаково понимали эти правила. Только в этом, смысл только в этом. Борьба с Китаем как с растущим конкурентом. И придумываются всякие инструменты. Что может лежать в основе? Соблюдение интересов, открытость и общее правило, единообразно понимаемые и применяемые всеми участниками международного общения. Нужно вот этого баланса интересов достичь, восстановить его, этот баланс интересов. Балансы нарушены. Вы переусердствовали. Медведь при смерти. Ни о какой игре в таком состоянии речи быть не может. Я понимаю, что такое сценарий, но вам самим разве интересно играть с мертвым противником? Флагом в руки пускай двигаются куда хотят, в любую сторону. Мы так всегда делаем. Ведь смотрите, но ну, в известной степени э, Китай и Индия являются колыбелью мировых цивилизаций. И мы всегда относились относимся к этому с огромным уважением и вниманием, и интересом. Интерес российской общественности к э, этим цивилизациям всегда был очень высоким. Значит, что касается нашего послание рядовым гражданам западных стран и Соединенных Штатов и, и, и Европы. Хочу сказать самое главное. Боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе. Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противника. Россия ваш друг. Я хочу сказать, что все проблемы, я это обращаясь к гражданам, в данном случае европейских стран, да и соединяем что все проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями России. Россия здесь ни при чем. Это результат системных ошибок руководства ваших стран. Россия не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединенных Штатов. И мы знаем, что у нас, у России… Там очень много друзей. Будем строить свои отношения с так называемым коллективным задом, с так называемым коллективным задом. Это результат системных ошибок, с так называемым коллективным задом, системных ошибок, задом, задом, системных ошибок, задом, задом, задом, а Западом, опираясь именно на эту часть задом, задом населения европейских стран и Соединенных Штатов. Скоро всей Вашей Америке, гирдык. Мы вам всем хоть рожьи устроим. Профсоюзы э, это делают. Делают, несмотря ни на что. Делают, несмотря ни на какие на, там, спецоперации. Понял? И можем делать упор на сотрудничество прежде всего с теми странами, которые являются суверенными в принятии своих фундаментальных решений. все давайте э, последнее слово будет за мной, и я... Попрошу поднять руку э, любого из присутствующих и я отвечу на ваш вопрос. Да, Пожалуйста. Ой, скукальца! Вчера, царь! Сегодня царь! Каждый день ты царь, ты царь! Маловато. А что-то я, я и сам какой-то маловатый. Мы же много раз сказали, что мы готовы к… к… На, и я недавно выступая в Кремле, публично еще раз об этом упомянул. Но на каждом шагу совершают ошибку, которая ведет к тяжелейшим последствиям для самих стран, которые вводят эти санкции. Но сами все своими руками делают, а потом ищут виноваты. Безработица 3,8%. Она меньше стала, безработица, чем в допандемийный период, была 4,7%. Что? Сельское хозяйство выросло в два раза. Что? Устойчивость банковской системы у нас надежна. Высокая устойчивость банковской системы. Что? Но и нужно объединять усилия всех, кто в этом заинтересован. Добиваться вот этого согласия и, и баланса интересов, о котором я уже много рассказывал, И тогда, без всяких сомнений, успех будет обеспечен. Вопрос в другом. Наступит ли Новый год? Путина провели через все сакральные места признания нашего главковерха как суверена. Это происходило в 18 году. Путина поставили в стасидию императоров византийских на фоне. Вспомните картинку. Никого туда не ставили в эту стасидию. А его поставили. Вдруг сразу забыли. Напрочь. Я вам скажу вещь, которую вы, наверное, не знаете. Кто не ездит на фон к лукавым грекам? Стровера. А они ездят на фон, потому что там лукавые греки. А у нас все на фоне. Все на фон. А кто туда ездит на фон? Еще принц Чарльз ездит на фон. это другая часть, это Ватикан. Так и продолжается столетиями до сих пор. Еще куда Путина завели, понимаешь ли, под от стены плач там есть подземный ход, помещение, которое находится под камнем мироздания. Сверху этого камня мироздания находится мечеть Купол Скалы. Путина завели туда, евреи. Это инициация его как суверен. Mm -hmm. вот, да. Куда еще Путина провели? Какая-то хохма, это еврейское слово, значит, Путин приехал э, поздравить со свадьбой тетеньку в Австрии. Она там была, министр иностранных дел тогда. Вот чего это вдруг Путина э, в Австрию э, привезли? Кому? Габсбург. А Габсбург это староевропейская аристократия с черным двуглавым орлом. Провели? Дальше там были соответствующие мероприятия, понимаешь ли, во Франции, когда там э, сгорел Маттердам. Куда я там Макрон водил Путина? А теперь, когда Макрон звонит, вы уточняете, кто у него там рядом? Нет. А почему? Как раз стоило. Бы. А потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает. Понятно. Дальше, понимаешь ли, Путин принимали как короля, не как президента. А как короля с почестями в Саудской Аравии и в Арабских Эмиратах? То есть по всей, так сказать, староевропейской линейке провели как суверен. Вам телевизор показывает. Различите. Различите. Правитель, бездарно, проигравший страну, шахматы, пять букв по вертикали. Верил? Да нет. Не подходит. Где сердце Путина? Ну он же в Дрездене там сидел, занимаясь, так сказать, связи с нелегалами в клубе. Путин там первые годы там где-то поехал в Германию, там оторвался, там утром в Гаштет, куда-то зашел, пиво пьет. Вот в этом ресторанчике Амтор в Дрездене хорошо помнят Владимира Путина довольно дефицитное пиво Раденбергер было здесь всегда. Где сердце? Пойти пивка попить немецкого. Что дарила Меркельша Путину? Она ему какой-то пиво привозила. В этом баре вас до сих пор ждут. Я заеду как-нибудь. Если сложится, с удовольствием заеду. И там точно крошку Бергер выпьем. Пиво привозил. Почему? Потому что микробиота, а это 2 килограмма Э, значит, этих самых бактерий в теле Путина они хотели немецкого пива. Кстати говоря, мне ангелы э, время от времени несколько бутылочек родибирского пива. Откуда берется, так сказать, управление? Да, значит, головной мозг, э, спинной мозг и от микробиота. Ангела Меркель. Да? Если я приезжаю, она мне все равно спрашивает. «Чего тебе приготовить?» а Потом говорит, «Да знаю, Роденберг». И микробиота, я думаю, и спинной мозг, и головной мозг Путина находятся в Дресте. Царь! Царь, О, Господи! Он же царь-то где? Он же царь-то в Москве. Филинта, он лидер, понимаешь ли, э, концептуальный лидер монархической эмиграции, эмиграции. Его Путин-то перезахоронил э, из Швейцарии, кажется, его выкопали. Я сейчас могу что-нибудь неправильно сказать. Да знаю, знаю. Должность у меня такая, только и делаешь ты ничего не делаешь. И да так и сейчас кушки помрешь! Белая идея. Самодержание православия народность. А Путин кто? Вот я самодержец, народ хочет царя. Чем же заняты у вас? Все ждут царя. Им насочиняли сочиняли предсказаний. Вы вернули как нужно. Они сидят и ждут, когда придет царь. А я еще давным-давно понимаю, что где-то написал, где будем хранить Путина. Ну, главнейший вопрос: где хранить Путина? А зачем им царь? А чтобы до него все тяготы переложить, пусть все разгребает, а мы заживем счастливо, продолжим жрать в три горла и будем наслаждаться жизнью. А ситуация какая? И давным-давно показано пальцем на развед Они на самом деле так думают, понимаешь? Им не интересно, заслужили ли они царя. А он Путин-то выбрал себе судьбу. Борис Гдуно. Борис Гуднов, царь был хороший, а кончил плохо. Хочу, чтобы меня услышал каждый. Меня не покидает уверенность, что вместе мы обязательно преодолеем все трудности и снова и снова будем видеть радостные лица наших соплеменников. Нужно просто немного потерпеть. В конце и края этому не видно. Отрубить ему голову. Тронный шафот всегда рядом. Но дело даже не в этом. Дело не в каком-то троне там мифическом. Я никогда не чувствовал, что на каком-то троне нахожусь. Взялся за гушь не говори, что не дюш. Силы есть, ума не надо. Не было бы счастья, да не помогло. Собака лает, а караван идет. Гром не гренет, мужик не перекрестится. Это точно, это, вот, это про нас. Да были люди в наше время. Могучее, лихое племя. Богатыри, не вы. Главное у них такой, с круглой мордой. Все поговорками говорил.